Васька, а что ты делаешь? Вижу. в депрессии. А почему это? Потому что сегодня у меня день рождения, а ты про него забыл. Вообще-то я знаю, когда у тебя день рождения. Ничего не знаю. Сегодня у меня день рождения и все. Ну и что ты хочешь? Знаешь игру Among Us? Да. Так вот, я хочу в нее играть. Васька, я не люблю тебе эту игру. Ну тогда сделай ее. А как мне ее сделать? Ах, все, я пошел. Всем привет, ребята. Если у меня такой восхити на рождение, а мы не будем его расстроить. По его просьбам я сделаю ему Амонкрас в реальной жизни. И этого Амонкрас я буду делать из пластилина. Для героев Амонграс мне понадобится. Красный пластилин, кругой пластилин. Начнем с красного, скатаем круг и приплюснем его, делаем ноги и делаем рюкзак. Так, как за готов, теперь мы делаем скафанды. Берем немного черного пластилина, скатаем круг, сплющим и поставим на лицо Амунг Аса. Возьмем немного белого пластилина, скатаем, сплющим и положим. На край скафандра. Так, пока он там делает Мунгас в реальной жизни, а я знаю, что он на протаче, я сделаю Мунгас сам. Делаем второго. Делаем круг. Немного сплющиваем. И делаем ноги. Ноги готовы. Делаем рюкзак. Рюкзак готов. Берем немного черного пластилина и делаем скафандр. Скатаем круг. Скатываем. Сплющиваем. И ставим на голову амбанг -аса. Берем немного белого пластилина, скатываем круг, скатаем и поставим на край скафандра. Готово! Смотрите, стоило потрудиться, теперь надо принести моему Саше. О, мышление напортачим. О, Васька. Э, а это что? Это Амунка с оригами. А я тут вижу, это ты сделал мне? Давай. Сейчас отнесу себе. О, Васька, это мне? Нет, это тоже мое. А мне? Тебе ничего нет. <звы>